Тёпло, разлетаются взрывом Брыски крови рябиной Да, это война Вера Бога перекрестились Ополченцы сплотились Защиту тебя стороной Будет наша победа вы готовы бой От отцов и от дедов. Это наш дом, родной. Другого не будет, И будут гордые люди, Бешеный арт отстрел. Разве защитить бы не сила На нелюбимых любимых, Как отец мой хотел? Дорога, наконец-то мы дома, Ополченце а подмога не прошла стороной. Будет наша победа, Вы готовы ей в бой от отцов и от дел. Трудной была дорога, Наконец-то мы дома, Ополченце подмога Не прошла стороной. Будет наша победа, Мы готовые бой, От отцов и от деда.